Так, сегодня очередная распаковка. Здесь вот омлетница. Это очень мое. Вот остальные два. Я даже не подозреваю, что там находится. что у меня зум заработал. Так, открываем первую посылку. Это маленькая, не знаю, что есть. Интересно. Так. Вот. Это же... О, это же... Я посмотрю, сколько она стоит. Три штуки я заказывал зачем-то. Сайтажум или сайтажум называется китайский тигр бальзам Красные мышцы. Прослабиться. 16 рублей стоило. Попробую помазать себе. Ну, в принципе, да, такой эффект, как звездочки есть, я с ребенка помажу. Давай, больной. <свистит> давай. Давай, давай. Ну, ну как? Ну да, в они есть такой. Конечно, звездочка намного ядрее. А мене щипит. Ну да, говорю, звездочка намного ядрее, не знаю. Короче, мне не понравился товар. Думаю, как старая звездочка. Или может со времени пойдет. Пошло тебе? Не серьезно. Защипала? Ну, а где-то идут? Почему? Если видно. Ладно, приступим к следующей посылке. Со временем расскажу, что с нашими носами стало. Нет, глаза это дает. Да, чувствуется у всех звездочки со временем. Так, что я открываю? О, Футбол такой. Ага, понял. Это там... летающий футбол такой. хороший пришло. Так. Это мячик, который сбивает от стенок. мячик такой так вот коробочка неплохая вот такой мячик нафиг мяча он просто отбиваться будет от поверхности от стен тут вот чтобы сюда вставить батарейки, нам нужны отвертки. Сейчас пошло какое-то время. У <клес> нас реально запекло после этой звездочки, так называемой. Тинга. Вот. Тут 4 батарейки вставляю. Сейчас я их вставлю. Обычный парчик. Так. Вставил я сюда аккумуляторы. Нажимаем, когда кнопочку он играет. Быстрая футбольная музыка такая. Ну, аккумуляторы слабенький попробуем его пнуть отбивается попробовал хорошо он катается по гладкой давай. давай мне пина так похожи аккумуляторы ладно завтра я делаю более полный обзор этой штуки у нее как бы распаковка завтра вместе с сам литницей покажу как это работает Сегодня была распаковка, завтра будет обзор мячика и омлетницы. Заврежу аккумуляторы сильнее. Не знаю сколько там аккумуляторов эти лежали. Ну, судя по зарядке, вот допустим ставлю аккумулятор. Так. Ну, вот, ну да. Слабенькая. Вот эти вот так этот. Этот еще. Да, этот уже нормально. Этот надо зарядить лучше. Шла распаковка омлетницы. Смотрим, как она выглядит. Будешь Не будешь? Ну, ладно, я съел Пицапульс есть. Нет, не буду. Вот такая годная коробочка. Нарисована тут палочка какая-то. Что у нас входит в состав? Сама омлетница. Необычная, да? Ладно. Омлетница. Губка для мытья. Омлетницы. Палочка одна жалко что одна для омрет а нет это для чего-то другого и палочки на которые этот мрет будет нанизываться тут судя по всему рецепт что ли да на китайском на китайском кто знает китайский тому хорошо да тут похоже не только амблет Ой, какой, блять, тут интересный, китайский, это не интересно, учи китайский, понял? Так. И вот тут, как все это делается. тоже на китайском, но тут я думаю понятно все в картинках. Интересно, конечно. А вот вилка годная наша европейская. Так, ну все, обзор закончен, подписывайтесь. Завтра, или на днях, я покажу, как все это работает. Как летает мячик. Поиграем с ребенком. Как готовится омлет. Вот такая резиновая Сейчас... О, открывается. Это, наверное, чтобы мыть. Ну да, без губки тут особо не помоешь. Смотрим здесь. Как раз я завтра разберусь с этим. Сделаем первую порцию омлета. Интересно, зачем вот это? Так. Ну, подписывайтесь. Ставьте, если что, лайки.